Здарова. Сегодня речь пойдет о том, как Пепсика решилась советами, купила у них личный флот, спаивала американцев водкой, да и не только. Дело в том, что, несмотря на вечное противостояние красных синими, компания с коммунистами подружиться хотела еще при Сталине и Хрущеве, однако возможность себя появилась лишь после прихода к власти Брежнева. При этом условия сотрудничества были столь необычными и мемными, что даже рассказал о них не особо просвещенному человеку, последний вряд ли поверит. Еще до Второй мировой войны, в 30-х годах прошлого века, между Колой и Пепси был лютый махач за клиентуру. Будучи гигантом в плане производства сладенького пойла, при помощи армии юристов, буквально все конкуренты на рынке были уничтожены кроме пепси по вкусу напитки для кого как для меня очень даже не одинаковый но для большинства же похожи. так что позиционирование у брендов стало отражать конфликты американского общества того времени кол опиралась на все консервативные ностальгическое семейное уютное так для полного попадания в систему образа в американских правах ее рекламному санте оставалось только вручить пулеметы дерзкую фразочку запахи на полу пепси же сделала ставку на прогрессивность неформальность и зумерков которые хотели чет поменять лазия по митингам либо же просто оставаясь на диване учитывая свою аудиторию неудивительно, что именно пепси решила попробовать что-то столь неоднозначное, как дружба с СССР. в 30-е годы. Пока конкуренты пытались замутить с Гитлером, Пепси подала заявку в бюро по регистрации товарных знаков в наркомторга СССР. Далее случилась война, мир буквально рухнула, вторая мировая переросла в холодное противостояние двух сверхдержав. Шансы на завоевание советского рынка в такой обстановке стремительно близились к нулю. Когда в 50-е патриотичные восхваляющие Америку лозунги были слышны буквально с каждого утюга каждой розетки и подворотни, Кока, конечно же, была на пике. А вот у Pepsi дела были очевидно хуже. Со временем тренды менялись. К концу 50-х Америка изряд устало от засилия правого семейного и консервативного. Молодежь Левела жаждала сбросить родительские оковы и строить новый мир свободы и любви. Перестарались. Тем временем на противоположной стороне Железного занавеса набирали силу оттепель и разрядка. В Союзе решили выпустить население из клетки, показать, что за границей о ужас также живут люди. Эксцентричный Хрущев грозился капитализм закопать, однако в рамках ненасильственного, почти что спортивного соревнования систем. Для начала. Так и страшного врага советы становились для Америки все больше странным, однако другом, нежели врагом. В 1959 году тенденции по умиротворению достигли пика. Однако идиотская авантюра ЦРУ, как всегда, все испортила. Речь идет о полете Пауэрса. Кто в курсе, тот в курсе. Вообще, испортить можно буквально что угодно. К примеру, впечатление, осознав, что совершив покупку мечты, приплатил за нее, когда мог приобрести гораздо дешевле. Согласись, неприятный садочек так и будет. Покупаю я, скажем, новый монитор. Цены в магазинах разные, вариации одного и того же слишком много, так что спрашивается делать в такой ситуации? Личная Всегда сравнивал товары на я e каталог о чем, собственно, ни разу не пожалел. Так в скором времени планирую приобрести себе новый, причем первый в своей жизни 4К монитор. Сравнил несколько подходящих моделей известных брендов по фото и характеристикам, спустился к ценам и понял, что в данном случае мог переплатить более чем 10 тысяч гривен за воздух. Тем более, если обратить внимание на динамику цен, то можно автоматически забыть дорогу в магазины, которые поднимают цены на ровном месте, в частности перед праздниками. По итогу смотрел Asus, MSI, Gigabyte и еще кучу других брендов, но последний вкатил больше всего. Я e каталог доступен как в Украине, так и в России и Казахстане, так что. Валюта будет ваша, главное выбрать нужный регион. Не менее важно предпокупкой прочесть отзывы реальных покупателей или же посмотреть видосики о товаре, что здесь также можно сделать. Короче, и каталог отличная тема, рекомендую, ссылку в описании оставлю. Вся движуха началась со встречи Никсона и Хрущева. Краска когда вице-президента Никсон собрался вести в Советский Союз выставку промышленная продукция США. На тот момент многие американские компании по-прежнему отказывались ехать в логово красным, даже по просьбе президента Эйзенхаура. Отказалась и coca кола Зато Кэнда от Пепси за столь интересную возможность ухватился. Коллеги его предупреждали, считали, идею продать газировку коммунистам полным безумием, однако тот настаивал на своем. Открывать экспозицию в школьниках 24 июля 1959 года должны были Никсон и Хрущев. За день до этого, на ужине в американском посольстве, Кендалл выдал, что завтра ему нужен стакан пепси в руках у Хрущева, иначе им конец. Поначалу советский лидер пить американскую воду не собирался. И дабы убедить Никиту ответить пепси перед камерами, Никсон предложил ему два стакана. Первый они привезли из США, второй же изготовили из концентрата прямо на месте. Хрущев немедленно попробовал обе, объявил, что московская гораздо вкуснее. В тот же момент снимки пьющего пепси хрущева никсона и Варшилова обретели всю планету вместе с описанием произошедших кухонных дебат те в свою очередь, конечно же, вызвали яростные споры и взлет продаж Пепси в рамках рекламной кампании со слоганом «Будь общительней, Пепси поможет». Слоган явно подразумевал то, что даже абсолютные враги могут найти в себе что-то общее. Нужно просто перестать молчать и строить теории. Далее по временной линии идут события, описанные в видео о карибском кризисе, сокрушительный полет Пауэрса и крестные идеи выхода на советский рынок в 60-х. Даже несмотря на то, что советские граждане выпили на выставке в скольниках более 3 миллионов стаканов Пепси, к началу 70-х годов Кендалл уже как генеральный директор Пепси возглавил бизнес-дипломатию США на советском. Направлении. Президента Никсон же хотел прощупать почву и узнать, удастся ли открыть железный занавес и полномасштабно зайти на многообещающий рынок советских контрактов. Так Кендал нихрена себя поднялся, стал не только деловым представителем, но и личным агентом Никсона. Лазил он между Кремлем и Белым домом, передавая неформальное послание Брежневу и Никсону. Также организовал Советско-американский торгово-экономический совет по совместным проектам и много чего другого. В 1971-м поехал в Москву как глава делегации Министерства торговли США. Притащил заодно совет директоров Пепси провел приговоры от лица корпорации с Алексеем Косыгиным совета министра ссср касательно своей продукции советская сторона выразила интерес спрос на импортные товары рос а советские люди были готовы покупать вкус иностранной жизни даже с солидной наценкой что в свою очередь партийных консерваторов крайне бесило однако было полезно для доходов бюджета особенно в свете задуманной на 72 год антиалкогольной компании грозившей ударить по доходам от продажи советским гражданам водки там и решали что будет гораздо лучше не поставлять готовую воду из штатов а за вместо этого построить в союзе лицензированную производственную линию по разливу пепси колы из импортного концентрата советские рубли. Американцам были не особо интересны, а вот платить в долларах Москва принципиально не хотела. Кроме того, денег так-то было не особо много. Зато знаешь, что у советов было много? Ответ совершенно верный. Водки. Чрезмерное потребление Синки советскими гражданами как раз собирались планово понижать, о чем я уже упомянул. Да и к тому же, советское руководство страшно раздражало господство на рынке США водки Смирнов, которая по факту являлась старым имперским брендом, который оказался на Западе вместе с владельцами-эмигрантами. Так Косыгин придумал, что внутри СССР они заменят выпадающие доходы от продажи водки доходами от хорошей наценки на пепси местного разлива. Образовавшиеся же излишки водки выбросят на американский рынок, спаивая, так сказать, вероятного противника. При этом дефицитная валюта будет сохранена, и по факту между странами будет действовать Бартер, есть обмен. Ударили по рукам с формулой литр водки на литр концентрата Бартером и чтобы кока-колу к советскому рынку не подпускали на пушечный выстрел. Кэндл поначалу обрадовался куда больше, решив, что речь идет о литре водки на литр готовой газировки. Когда же уточнил, что готов договариваться только о литре концентрата, уже подвыпившему на переговорах американцу стало крайне херово от понимания того, что литр концентрата превращается в 316 литров напитка, что по факту минус 315 вероятной прибыли. Делать ему было нечего и Кэндл согласился. Потенциал советского рынка был огромным положение монополиста Манила да и мы зайти на рынок водки сша с аутентичным продуктом ему тоже понравилось контракт был подписан 16 ноября 1971 года с 1972 в новороссийский город такой ближе к курортам сочи ударными темпами за миллион долларов сша от PepsiCo под строгим надзором цк кпсс начали сборку первой линии по разливу пепси попутно провели водопровод с артезианской водой до которого раньше руки не доходили а потому город по ходу снабжали адекватной питьевой водичкой спустя 4 года появился завод в евпатории затем предприятия в москве ленинграде киеве ташкенте Таллине, алмате сухими и Сибирске. Концентраты для упрощения логистики везли с завода в Ирландии, так что вкус свободы для советских граждан имел скрытые ирландские нотки. Далее между сверхдержавами снова росли враждебность и подозрения, однако разливу 200 миллионов бутылок Пепси в год это никак не мешало. Дело в том, что обеим сторонам сделка была куда важнее эмоций и политических обид, ведь бутылочка в 0,33 литра Пепси стоила 40, а затем и 45 копеек, которые как бутылку советской газировки можно было купить за 15 или 22. И все равно американскую, а на самом-то деле советско ирландскую газировку сметались прилавков в буквально любых количествах открыть огромный спрос даже дюжина на производственных линиях не могла, а потому в рамках плановой экономики за пределами курортов и важнейших городов Pepsi оставалась диковинкой и дефицитом. В 1988 м Pepsi выпустила первую коммерческую рекламу на советском телевидении с Майклом Джексоном. Затем ролик с космонавтом на орбите, пытающимся в невесомости добраться до заветной бутылочки. Тем временем столичная водка со вкусом коммунизма стала активно захватывать Америку. Pepsi стала официальным дистрибьютором столичной а за одной из советских коньяков и шампанского. Все добро в США продавалось по весьма ограниченному контракту и раньше, но считалось дорогой крайне редкой экзотикой с ценой на бутылку до 9 долларов на тот момент продвижение казалось крайне непростым Кендалл рискнул поставить корпорации под удар. Ведь правые консерваторы и евреи крайне жестоко критиковали пепси за соглашение с коммунистами коих в свою очередь считали тиранами и антисемитами топчущими права человека однако все обошлось. пепси лутала кэш советы испыли американцам 40 миллионов полулитровых бутылок водки а уже к 1980 году несмотря на массовые бойкоты за афганской войны в сша удалось продать миллион ящиков синки с рекламной кампанией покупайте настоящую русскую водку ленинграда а не Смирновскую из киндуки. К 1989 году железный занавес рассыпался вслед за ним трещал по швам и нерушимый советским гражданам хотелось не парт собраний продолжительных аплодисментов на съездах а джинсов консолей и водички со вкусом свободы в руководстве корпорации pepsi считали это совсем уникальным как говорится золотым шансом как и многие в сша едва ли не до самого финала не полагали что проблема восточной сверхдержаве временны все более открытый рынок следовало брать срочно и любой ценой ведь кока-кола уже дышала в затылок необходимо было удвоить продажи на советской рынке. Продать продукцию напрямую в советские розничные сети было пока невозможно, да и нужных денег укрепнущего советского бизнес-класса тоже еще не было. Американский же рынок к тому времени оказался перенасыщен столичный, Больше водки американцы выпить уже не смогли, как не старались. Подвинуть конкурентов дальше не получалось, другие же советские напитки американцам были тупо неинтересны. В срочном порядке расширять продажи руководство Pepsi хотело. Того желания было преисполнено и советское руководство. Советские граждане по-прежнему были готовы покупать Pepsi почти что в любых количествах. А это, понимаете ли, бесценный доход. Но что? продать народу пепси нужно купить заводы и концентрат и как бы не жаждали капиталисты зайти на рынок бесплатно не сделать этого готовы не были но чтобы вместо водки им продать верно Титаническая военная машина СССР 80-е годы переживала последний модернизационный рывок. Со стапелей сходили все более совершенные подлодки, авианосные, атомные ды, просто крейсеры, короче, много всего. Очень много старых кораблей массово списывались, ржавели и ждали своей очереди пойти под нож еще до финансовых катаклизмов крушения СССР. Прикол в том, что даже безнадежно старый корабль это крайне дорого. Очень много стали, других материалов, которых, впрочем, у советов было крайне много, техники да и прочей радости. Добром этим забиты были все флотские отстойники, девать и ставить некуда, потому что бы не продать. Потенциальному Могу. Буквально. Руководство Пепси было в шоке. Однако, несмотря ни на что, провело расчеты и сочло, что в сложившихся условиях на этом можно пойти. Все тот же Дональд Кендалл, Михаил Горбачев и глава советского правительства Николай Рыжков в первых числах мая 1989 года подписали соглашение. Так американская корпорация получила 17 подводных лодок, крейсер, эсминец и фрегат. Идея повергла западную прессу в шок. Кендалл причем еще прикалывался над советником президента США по безопасности, что, мол, Пепси разрушает советов быстрее, чем они. Хотя, по факту, на фоне намечающегося коллапса военной машины сверхдержавы, когда под нож Искалась и новейшая техника. Судьба проданного подобного хлама вообще мало кого могла волновать, так что все успешно забили. Пепси же продала все это добро на металлолом кек. Прошел год. Кэндалл и его топ-менеджеры продолжали считать, что Союз испытывает временные трудности. В апреле 1990 года, когда они заключили с советским руководством крупнейшую в истории одиночную сделку между СССР и компанией капиталистического мира, стоило которое 3 миллиарда долларов, превысив даже контракты на продажу углеводов при Брежнево и заказы заводов под ключ при Сталине, уверены были, что СССР будет не просто жить и здравствовать еще как минимум 10 лет, но испытает масштабный экономический рост. В рамках контракта предполагалось построить еще 26 новых заводов в дополнение к уже действующим 24. Спустя год с небольшим, Советский Союз рухнула корпорация обнаружила что договоренности с советским правительством мало что значит для новых 15 независимых государств украина жела получить свою долю с в николаеве литовские и белорусские поставщики хотели других условий но уже в рамках международной торговли короче потребности у всех были разные да и к тому же покупательная способность жителей рухнувшей сверхдержавы ставила доходность рынка под огромные сомнения как-то кэндалл говорил что мечтает чтобы каждый советский гражданин мог купить бутылку пепси в 10 минутах ходьбы от дома его мечта бесспорно сбылась из желанного дефицита пепси стала банальности уровня макарон, пельменей или ржаного хлеба. Спасибо за просмотр. Если было интересно, то с комментарий по желанию подписка на мой канал. В описании оставлю ссылки на свой телеграм-канал и я каталог Названия же всех источников всей обширной информации будут в титрах.